Итак, ребята, приехала к нам печь компании Altai Camp. Мобильная печь. Экономка большая. Упакована вот такую сумку. Большая, с запасом сделана. Мы ее уже несколько раз пользовались. Что идет у нас в комплект? Вот такой экран под камни. И, собственно, сама печь. печь устанавливается она вот на вот такие ножки. имеется отверстие для закладки дров. Внутри у нас расположены составные трубы. в количестве пяти количестве штук. По сумке что можно вам сказать? Будьте осторожны, потому что у печи, когда она в сложенном виде, немного острые края, которые могут прорвать ткань. Поэтому рекомендуем вам что-нибудь снизу подстелить. Мы используем обычный картон. Вот, можете заметить, что на картоне есть небольшие прорывы во время транспортировки. Установим, зажжем и расскажем вам более подробно, что она из себя представляет. Установили, наконец-таки, мы печь. Правда, уже установили мы ее зимой. Сейчас на улице ориентировочно минус 17, минус 20. Мы в палатке переночевали и можем, в принципе, рассказать, как она ведет себя в эту пору года. Печь «Алтай» со стационарными экранами длительного горения. Со своей задачей справляется на отлично. На ночь, перед тем, как мы легли спать, заложили дрова по полной, насколько это возможно. Закрыли крышку и отрегулировали вот этим колпачком, назовем его так, чтобы горение было у нас минимальным. Соответственно, увеличивается временной отрезок, в течение которого она будет отапливать палатку. За всю ночь мы подложили дрова только один раз. Это где-то в час мы легли и в районе 4 часов, ну, там, может, начало пятого, подкинули дрова. И то в печи еще было очень много углей, и можно было этого не делать. В принципе, хватило бы до утра. Но так как за бортом минус 20, и мы первый раз в такую погоду, то, конечно, не хотелось экспериментировать, рисковать. Вдруг уснули бы, и если бы догорели все дрова, могли замерзнуть. Но этого не произошло, у нас все хорошо, поэтому печка свое предназначение ну, оправдала на 100%. Плюс к ней, как говорили в начале видео, есть экран такой под камни. Можно их наложить и по истечении какого-то времени, ну возможно пару часов топки, камни нагреваются и можно использовать печь как банную. Поэтому печь длительного горения, какой она и является Предназначена именно для обогрева помещений и палаток а Главное обогрева на длительный срок У нас, как уже говорили, в течение этой ночи Закладка дров производилась только один раз У нас это очень даже порадовало, что не надо каждый час-полтора просыпаться И в холоде главное, и подкидывать быстрее дровишек, чтобы нагрелась палатка Подводя итог, мы можем рекомендовать эту печь для целей именно обогрева. Кто И главное не только обогрева, а регулировки такой тонкой температуры палатки, чтобы можно было себя комфортно чувствовать, чтобы не было ни жарко, ни холодно. Нам все понравилось. Класс!